Есть ли такие, которые не знают, кто такой сердце, что это такое? Есть? Или все знают? Можете сказать, насколько ваши клиники растут за последние три года? Правильно а, управлять можно только в том случае, если у вас есть относительные цифры. Преимуществом э, на тот момент было именно то, что мы предлагали услугу, которой в городе не было. И даже в близлежащих районах этой услуги не было. Вам принесли 26-го числа расписания. Посмотрите, что у вас делается и посчитайте. Мы, наверное, увидели в раздатке вот газету нашу, она выходит раз в квартал. Мы написали скрипты, мы поставили программу кол трекинга то есть мы отслеживаем все звонки, я лично прослушиваю все разговоры, мы регулярно, каждую неделю общаемся с администраторами. Но первый год это должно быть не менее 20-15% выручки, если мы хотим, чтобы выручка у нас развал определенными темпами в первые три года. Самая главная наша проблема была – это фонд оплаты труда. Так как мы решили, что мы привлечем всех специалистов мы «Изловни», Большое количество мероприятий на время здравоохранения в Мы выработали блок персонального обслуживания для персональной медицины, визуальных программ, разработали планировку подблок семейной медицины, виповского обслуживания. То есть туда, куда будут заходить за ручку выходить за ручку, вы сдаете. Это виповское обслуживание, оно особенное. Вот там оно будет снимать большие чеки.